Итак, захват. Захват. Так. Ага, 17 начинается уже. Макс подтягивается. Мэс, ты знаешь своего родного брата? Его зовут Вуфиль. Тоже все время скачет и все время это вот камни швыряет. Да откуда нафиг граната прилетела? Ты гувкинул Заход начался. Да понятно. Сзади сзади сзади. Тридцать сзади бывает. минус. Так по мне формовщик бьет. Себа. Смож... Макс... Оба. Макс кто тебя фармовщик? Я снесли. Охрана слабая. минус. Ёбана, о. Блять, Абич меня сбил, нафиг со снайперки лупят откуда-то. Ну откуда-то меня тоже сняло. Сука, взади писала да, по -откуда. Да, тоже Абич снял. Хуесосная рожа, блядь, прискакала, блядь. Блять, я так и знал, что эта крыса где-то, блядь, сзади опять будет из кустиков, блядь, нафиг дрочиться. 390. Он бежит, похода. да, он бежит, змея, видишь? Бежит. Он, он по кустикам там бежит. Вы отлеживаетесь там? Ага, -а уйдао. Сейчас он поснимет меня, только встану. И брасы чести а слева от, там. Откуда? он движется от, от белых, да? Да не от белых. А откуда двигался? Вдоль базы. Не вдоль базы, короче, слева бить, ну я умер, короче. Ладно, я тогда на базу. Со всех сторон набью тут. Сучка! баный вот! Сука, вон. Девятый с этого схостра побежал. Кайн сзади. Сзади это девятый. дохнуть убить его 9 ты что его нет Гуф ты на базу прям заскакиваешь Блять, меня Авич опять, сука, откуда-то лопит. Убьет сейчас. Девятый сзади. Убил. На мне, Авич. Блин, минус. Еще трое подходят. Авич тут в кустах, сука, ошивается. Сейчас пойду его насиловать. Так, блин, здесь выходит, зараза. Слав, тебя отрегениваться не забывай. Да ебаный пидорас с этой, блядь, хуйней со своей ебучий козел. Надо, блядь, с другой стороны выходить. Ушел, сука. Колись и вперед! Блять, я адреналин не въебал. Ушел, блин! Видел, куда он вот двинул? Нет, нет, нет. Здесь где-то рядом, он с этим пистолетом, сука, опять меня съезд, козел. Задний, девятый. Девы его, блядь, видите Это девятый. Так, я пойду Авича вычислять. прикрывай я набрал этих тянется нормально блин меня положил добивай у меня жизнь осталось Блин, гранату кто-то в меня швырнул Ну флаг не упал Иду Это из этого из Хинчельда Смей, кроем Хинчель, прибавлю я я АВЧ этого козла не могу вычислить, зараза, где-то здесь, в кустах сидит рядом. В черненке, скорее всего, смотри. Он со стороны белых? Братство чести, двое на меня выходят. Блин, я снял. Жанна в домике. Заебал этот Авич, сучка ебучая, козлинская, уродина ебаная, еще пидора вонючая. Что, не можешь лежа найти, где он? Да вижу я уже, где он, блядь, там, блядь, двое, короче, сука, с братства чести меня, сука, прессует, нахуй, этот Авич, козлина. С одной перезарядки не умудряюсь его свалить, козла. Блядь, с... че он такой? Ой, два раза уже, бляха, на одни и те же грабли наступаю, бляха-муха. Во, сейчас через флаги бежим на дальний. Подожди, еще не сбывало. А ведь гад нафиг. С той стороны кроет. Ладно, с ним не могу, не могу. Ой, блядь Ники не горят, стариков нафиг еще умудряюсь подфигарить? Под да видите, зачем? Ну как зачем? Потому что ник не горит, что я сделаю. Стройки. Че там а у как полез, посмотри! Так, я сверху. Это здесь. так быстрый захват какой-то идет рядового. Как быстро захват-то был? Все, все да, все. Все. очень быстро. Нам уходить-то? Давай ага. стоим, стоим пока здесь. Общий ковалитель. стоять захватывать рядового флага ну пустой пока мы здесь бегать в руку а вы че упал а вы че че-то ворвался Ты на нас, зараза, меня положили. Скинулся. Не скинулась. Не скинулась. А, скинулась. Славка, подними. На мне тут, на мне тут. Сержанта, укалите кто-нибудь. Чтоб встал скотином стороны к вам подходят походу так я пойду забора около забора шва это блин с центрального выхода сука заходи. Блин минус. Раната. Блин, сейчас ядерка пролетит. Пойду я тогда встречать их там буду Нити хоть как-то содержать сейчас ядерка прилетит, как пить дать нахер пошли встречать каинах тогда и держать их там а не подходили каин 9 свалил удачу с этими бегают а это камень это у нас такой соник x палит откуда он? Солоник меня положил, сука Уколи сержанта, идет, идет девятый Девятый упал Что говоришь? Солонника уничтожил Уколи сержанта, пускай встанет Южана лежит Ага, блин, одного пропустил Пять опыта дают за то, что поднимаешь, начинаешь поднимать как, как его у кого это то? Идёт там, где-то Да я прикалываюсь Блядь, агрена а? Пацаны, кто-то <свят> проскакивает Каин, вон в горку прям поднимает Раната, О, ты, блядь. блядь Сука Т он Блин. пал нахер Ижи, Ни не А вы чья сука, блядь На. А вы че надо мной, блять, на базе, ну? Лежит. Лежит. Плаг упал, лежит, блядь. Ну, блядь, я с этих У меня с третьей только Я сразу с первой схвалил. 700. Бля, хамуха, меня кто-то ушатал. Заводистый зашёл. калиф лавка формовщик что ли у меня у меня нет он, он с того с этого с аномального поля пришел что да Бля, кругами обошел, блин зараза просто. замучил зараза выскакивает салоник так здесь пока отшивается давай их здесь короче маячек. просто честью бил я вообще не видел на А5 у него вес походу там так что флакты никто не поднимает надо да поднимать. сейчас а? поднимать у меня здесь блин где-то ошивается Ч, залетаем все на флаг и там обороняем или как это? Я стою на фон, на эти бафы. Понял, понял, Кайм, пытаюсь прорваться, если в это... Так, это кто бежит? Богоходники не загораются. Так одного убил. С той стороны, куда я цели Вижу только... блина. Зараза. Ну, прицеливайся. Костян, извини, не, не разглядел. Блин, справа идет, к вам не могу убить. Бляхал, не могу добить. Так, убит. Старики убили, кажись Может я. Лха, у меня там микрофон выключен, извини перед костяном. Так, я за забором здесь буду стоять. А, вон мы с герой здесь постоим. да, да очень пришел вот с этого прохода. Давай вот здесь это за этим. О, мины взять, задумал. Приди с другой стороны вот там, куда я кидаю камень, там вообще никто не смотрит ничего-то, они там могут обойтись с больших камней. С этого со стороны этой бандитов. Бежит, девятый Виктор. Девятый он потал Блять, Грен успел мне, сука, кинуть. Ой, ой, ой, ой, ой. ну вой она как Гера и сказал. Ну ебать. Лапа, кали. Где тут, Южана? Он зашел со стороны бандитов. Отойди, дайте он упорит. Отойди, милая. Блядь, блядь. откуда по вам вы? Драна, вы че закидал, тварь? А вы че, а вы че на мне, на, на мне, ребят? Да, на мне, на гея, вы че на гея, ну, блядь, мотай. Да я, ой, блять, меня, сука, завалил. А вы че минус? Славка, глядь. Стал да. все равно колить каплю скинуть. никто не удали все равно эту каплю да сейчас я встану угу. <свеч> кто-то по моему в Чурненке, там где флаг Макс где Ампера только справа где бутер. Да блин ебаный, всех блин сзади, сзади, макс, ну это ебаный какой-то а, это заебал этот блин, сука опять упал фото упал? да, упал а? пиздец <свист> сколько? 20 минут еще, блять пацаны, так что еще можем надо как нас сразу забирать. Можем-то. Да. С леса куда-то долбит. чем мне смысл стоять под садом сейчас? Нет, но... иди, сагом. Иди встречай Кайна, пофигу, давай здесь мы потусуемся. Южная, южная на мне, если что, ребят. А, мэтс. нет. Тут отбрасывают чести, это формовщик и этот. Он, он похитрый мой этот. А вы че по -хитрому? забегает и гранату закидывает. Сзади сзади кто-то шел, это каин Там мелькнула черная Бля, змей заскочил, пограет, А это старики был. А идет? Еще с ним кто-то. <звук> <звук> Там на вас. Буф, иди, помоги им. ведь говорит, с кем-то идет. Змей, кольни меня. и бать, я не могу его убивать, а он не убивает. Охуел блядь. А не На он мне, на мне, ребят, фрок какой-то сервер это южно на мне, ребят. Тут двое идут. Смотри, сейчас заходить будут. Вон а Где Ампира? На, там на, обучи на, да, да. и братство чести. Все, мне ребята. Тут заходи. Ай, блядь, блин, не сливает спину. Касалоник, пиздец, у меня положит. Положи для салон и гендон они движутся сюда что ли да они мне ебашили си толпу губ сейчас опять будет атака блять я что не пофига сучка блять ч упал стой стой стой гу блять упал сука ба на Заебали эти пидорасы, бляха. Надо одному кому-то стоять, нафиг. Кухольни меня. Славка, стой на этом, э, под флагом, а мы все пойдем нафиг их толпить там, Кожлов. Сука, ну что ты называешь, пида, блядь. Бля, оба, оба, оба бака серая прискакала, братство чести еще ебаная какой то Славка один, стой, а остальные все давайте пообороняем, потому что на проходы просто встаньте и все. Вот, блин, сзади этот идет э, это... Так, я одного уничтожил. Бляха, аутсайдеры, зараза, бляха, пугают, блин. Эй, ну ёбана наоборот, прям на огонь лезет. Девятый, сука, меня ошибает. Гуф, под, поднимешь? Нет, есть чем? какой не здоровье не я не понимаю, дуетец. Полоненик вверх. Блять, кто-то проскакивает к базе. Блядь, догоняю. Блядь, фрук, меня добился тут. Убил. One shot бежит. Алл, ребят, он ваншот на, общем, ваншот на, да умею, Айо, ребята, ваншот на мне, мне ребят. Убил. Слоник на мне и ваншот, ребят. Так, Гера, смотрю. видите а, а, Витя, справа от тебя бегут сейчас. В краю через леса. Так, этого завалил одного, второго вычисляю. Так, старик гонится. Заходит, Макс, заходит. Э, там же, где этот забрал. А вы че хуярит, сука? А, а ведь, сука, хуярит, блядь. Где он есть-то, козлина? Вон, вон, нахуй, там Сука! Давай, ставите ебать под флагом, а то упадет, блядь. А вот он за забором прямо там, сука, в шкуре трет. Ну пидорас! Блин, блин, гранаты, все, положил, сука! Блять, чихаю. Ебаный в рот. Пидорас, коварил! Сука, блядь! Сука, я чихал сука. полчаса ебучего, блядский этот, блин! Так, я в безопаску. Здесь я встречаю этого блина, блять, фрога, ебаного. Вон они уходят. Так, к вам опять ломанулись, суки. Фрога, положил. Где, блин? Блин, рвется к вам, блядь, на этом... Блядь, не достаю, сука, блядь, Шутка. снайперка в бна! Да, Аутсайдер, ну че, он хули нахуй не этого это, ебан? Меня завалили, они все ломаны к вам, блядь, не давим выхода. Так, блина положил, заново фрога этого, блядь, так, к вам бежит это южана поднимал. Тирант поднял, Тиран поднял, видишь? Блядь, меня кто? Фрог убил! Так, южана к вам поднимается в гору, за ней, блядь, фрог! Сука! По склону, по склону бегут козлы Да заебал, сука, блин там кровь, ёбаный в рот. Этим пистолетом ебаным. Фрок и южана. Ваншот меня убил. Сзади ваншот это такая Если что. Заебал, блять, сука, я этот ебучий, блин. Так, ладно, хуй с тобой козлает, ебаный, сука, обходит туда. Кто-нибудь стоит у нас под флагом? Я стою. Блин, ушел уже отсюда. <служивания> да заебал, сука. Да ты что, блядь, я его убить не могу сегодня, козла, блядь. Вчера, сука, падал, как крыса, дебилистская. <служивания> да хули, нахуй, не шуметь, блядь, ложит всех подряд, нахуй. Все спокойно, блядь, всем. Сука, возьму себе такой же пистолет и ебать очко ему а Вообще на костре сука косой бля пиздец нашу салоника а ведь а вы к вам подбежал а сука наконец-то блять третья обойма этого салоника убил -мо. ты видишь где я и там а вы чё куда я бегу, короче, там выче побежал туда. У кто-то здесь со снайперки работает. Это мне вообще, но мне выче... Да нету, у меня уже колоть. Какая-нибудь выче видишь? Так, меня салоник на этом же месте. Салоник обходит, на дальняк пошел стрелять. Южная, южная у меня. Девятый здесь. Салоник, Нет, салоник. салоник справа уходит в кусты. Со стороны черненько, со стороны белых оттуда. Девятый, да, да, вот где гуф. Туда ушел салоник. Так, долго заломил. Так, да, я там просто спалился. Гуф он тебя положил? На мне ваншот, на, на мне ваншот, ребят, на мне ваншот по код Но его убили, все сложили. Так, салонник на дальняку. Фрок. Пойдем гуф а валить. Откуда они гранаты, блять, кидают? А вон, блять, та хуй, за ангар этого ебаного. Салоника, если убьет, скажите. Вы че на мне? Вы че на мне побежал к тебе Вить? Побежу по салоника. Сзади. Питья, ты слышишь? На да мне побежал, работаю я, работаю. Работаю я. При... Да. Ну я принимаю ты видишь на мне, я не могу даже повернуться. Я пока не уничтожил, как я буду крутить башкой. Все, салоника убил. Пошел. А! забрали. Блядь, ништяк. Все, база наша. <смех> <смех> <смех> Ох, сейчас там пукан рвет, блядь. Мне такую хуйню, сейчас пишут я скрининге, да, пиздец. Ох, сейчас там пукан у них рвет, блядь. Это пиздецно. Да. Всем спасибо, Костян и Ленин. Это база на один день, да считается? О, да. да. Не, смотри, что там 11 красных на бетафее есть. Ладно, на этом видео закончу.